Ой, ой ой ой ой ой Я его перетанцевал немножечко, да? Ну а у нас сегодня в эфире игрушечка под названием Eden Rising, друзья. Это бесплатная приключенческая экшен-инди игра, которая вышла совсем недавно и заслужила уже массу положительных отзывов в том же самом, например, Стиме Можете, ребятки, посмотреть, ссылочка есть в описании. Мне, кстати говоря, она тоже зашла, я смотрю, даже и вам она зашла, а поэтому это является причиной того, что мы сейчас продолжим прохождение данной игры. Прошу, ребятки, наслаждайтесь просмотром. Ну что ж, продолжим мы нашу кампанию, которую мы уже начали, да, то есть вот у нас сохранение. Итак, вуаля, друзья, вот мы и появились на том же вроде как самом месте, да, где мы и закончили в прошлый раз нашу серию. Так, ну что ж, у нас есть задание здесь определенное, которому нам необходимо следовать. Давайте-ка вспомним немножечко боевочку, подвигаемся немножечко. Так, давайте-ка вспомним нашу систему ударов. Так, вот это у нас, значит, обычная атака, вот это у нас второстепенная атака. Насколько я помню, вот это копье, то, что у нас в руках, оно рассчитано на конкретное, на истребление конкретных целей. Так. Точнее, на врагов, так сказать, одиночных, да? То есть, оно очень хорошо справляется. Не забываем собирать все вот эти плюшечки, которые нам попадаются на пути. Да, кстати, зайдя сейчас повторно, я увидел, что многие монстры заново обновились и восстановились. Так, давайте-ка еще немножечко по поклацаем по клавишам, да? То есть, у нас можно переключать на цифру 1 а, наше оружие. Вот, смотрите, у нас есть такое оружие размашистого плана. Ух ты, вы видели, какой то эффектный удар с ноги был, да? Такой раз, оба, шикарно. Это именно при определенном нажатии клавиш или как? Это, ребятки, только когда комбо у нас получается. Да, то есть вот это у нас комбо, это когда мы нажимаем подряд, то есть как в слэшерах, знаете, когда мы нажимаем подряд одну и ту же клавишу, наш персонаж делает комбинацию. То есть это у нас простой удар, а это уже с комбинацией. Это тоже в комбинацию входит. Так. Вот, так-так-так, я забыл, как у нас сворачиваться. Ага, вот на это, зажимая на control. Раз, все, это мы увернулись. Все, тут атака идет масса. Вот эта штука, вот это копье, оно отлично подходит для уничтожения толп врагов. А теперь размашистый. Что-то вас здесь много, я смотрю, сильно. Надо бы вас тут поубавить. Вам не кажется, что вы перенаселяете эту планету? Вот так вот, да, на правую кнопку гораздо жестче дамажит. В лицо им, ребятки, бить это все равно, что бить по счету то есть урон режется практически в два раза, поэтому а, всегда следует заходить а, сзади. Я смотрю, у нас здоровье не совсем на полном уровне, а, давайте-ка подлечимся. На буковку F мы схавали какую-то одну ягодку, которая у нас есть в инвентаре. Да, давайте вспомним, как же здесь а, действует инвентарь. Так, вот эти штуки тоже надо подбирать, это у нас определенные ресурсы которые, ребятки, нужны для дефа, защиты наших баз от вторжения монстров. Да, ребятки, здесь есть башенная защита, она здесь работает. То есть это, можно сказать, осно основная фишка данной игры. То, что она у нас не просто такая приключенческая с открытым, с открытым большим миром, но и мы здесь еще будем дефить определенные объекты. Так, давайте посмотрим инвентарь. Это, мы, это то, что у нас находится сейчас, и то, что мы с собой переносим, да, то есть, есть, есть определенные ограничения на количество переносимых ресурсов. К примеру, вот здесь, вот, например, руда с окаменелостями. Всего 10 штук можно переносить и так далее, ребятки, по такому принципу, все остальное. Так, ну я слишком сильно сейчас не буду здесь останавливаться. Я уже здесь эту часть острова прошел. И мне сейчас, по-хорошему, так, нужно мир покинуть остров. Это мое задание основное, Да. Восстановление тигля обеспечивает доступ к уникальной технологии Теперь может можете создать семена колоний Некоторые устройства предков требуют, чтобы они функционировали Используйте их для восстановления моста доступа на Север запад Вот, ребят, мое основное задание, да, вот оно у меня подсвечивается Сейчас, секундочку Так, да, левый альт, я понял, что у нас резкое перемещение а На цифру 2 Это у нас что? А, вот это у нас капсульные мину. да, на цифру 2 Который можно, насколько я знаю, вроде менять, да? Так, нам, чтобы ее поставить, нужно нажать на правую кнопку мыши, да, или как? Ага, вот, да. Да, точнее, на левую. И мы установим ее. Так вот, мы устанавливаем. И это у нас служит неплохим таким... А, так, ничего это такое было. Можно также ее забрать, эту мину. Все в порядке? Ты забираешь ее? Да, забрали. Это мы потом разместим. У меня их 6 штучек есть. Так, я вот только не помню. Так, давайте попробуем еще поклацаем. Вроде бы пока что все. Есть на другие клавиши определенные моменты. Так, это я что сейчас самореги... А, это я, братки, съел еще одну ягоду. Оно и нужно, потому что у меня хпшечка была просаженная. Давайте еще посмотрим, какие у нас тут клавиши активные, действующие. Так, вот насколько я помню. Так, это у нас... Я ставить могу метку, кстати говоря, на буковку Б. Вот сейчас я поставил, а как ее снять-то, я не знаю. На М у нас есть карта. Так, это у нас метка, это, по-моему, метка задания, да, а не, а не та метка, которую я поставил. Так, давайте выйдем отсюда. Какие у нас еще меню есть, по-моему, да, вот на «В» есть меню с, с нашим снаряжением, которое сейчас на нас. Это вот, например, если мы выберем вот эту штуковину, да, ее можно нам проапать, на самом деле, до следующего уровня. А как мы видим, мы сейчас это можем сделать, и у нас урон будет еще мощнее, Да. А, ну что ж, если у нас есть материал, я думаю, надо их использовать. Давайте-ка используем. Это у нас, значит, грибковый двузубец, который а, рассчитан на поражение одиночных целей. Так, что у нас дальше есть? А, есть семена колонии. Так, давайте-ка, ребятки, перейдем в следующую локацию, а уже после этого продолжим изучать все, все в дальнейшем. Так, подходим и нажимаем Е, чтобы активировать. А, активировать мост? Да, меня спрашивают. Мы активируем мост. Вот такой, ребятки, у нас появляется мост. А, вот так, что, по нему реально можно ходить, только он уже светится. А если я в кислоту упаду? Ну-ка! Ах, не врали, не врали, хорошо. Смотрите, ребятки, действительно, на этой светящейся розовой фигне можно стоять. Замечательно. Так, ну что ж, мы переходим на следующую часть острова. Я надеюсь, наш мостик теперь не пропадет. А, потому что, ну, потому что потому. Я так думаю, что он не пропадет. Ну ладно, будем надеяться. Да, переходим в другую часть острова. Здесь мы, естественно, прошарим, посмотрим, здесь у нас что такое... Это у нас вроде как типа э, штуковина, на которой можно телепортироваться. Это я уже знаю, да, ребятки. Для тех, кто не в курсе, сейчас я продемонстрирую. То есть мы заходим сюда и вот так вот, глядя на другую подобную точку, вот мы их видим, да, они у вот нас подсвечиваются. Мы можем туда переместиться в один миг просто, да, вот так вот раз. И все, и это очень, кстати, удобно. И обратно также можно сделать. А вот как с нее спрыгивать нормально, я не, так и не понял. Я просто-напросто обычно спрыгиваю так, нормальным, обычным способом. Так, ну что, вот эти штуки на стенах, я так понимаю, собирать нельзя Так, а дальше у нас, значит, задача Островная пещера, перемещайтесь по пещере Так, я так понимаю, мы сейчас входим в какую-то пещеру, да, вот видно, да, что мы тут в пещере Вот этих монстров, кстати, я здесь не вижу, здесь какие-то есть монстры Сейчас мы с ними и столкнемся, да, лицом к лицу с опасностью О, у нас какие-то, ребятки, новые монстры Блин, а, он в меня попал, ах ты же два раза попал, да, лучше здесь сильно не пропускать это что, это у него была такая массовая атака? Или как? Или это я устроил? Да, я тут много, кстати, ребят, не пропускал. Надо, ребятки, не пропускать, потому что, да, видите, у нас сразу разблокировалась запись. А, новое, так сказать, существо. А, Давайте-ка мы попробуем а, поменяем. Да, нужно, ребятки, внимательно быть к окружению. Никогда на нас враги нападают. Менять зависит от этого оружия. Так. Ох ты, пещерная горгона, Ничего себе. Я думаю, это серьезный противник. Так, логово, новая цель. Осторожно двигайтесь к выходу. Зачем осторожно, если я могу... Ох ты, она меня, по-моему, заметила, да? О, да, это, кстати, по-моему, по пожестче будет противник, чем был до этого. Тут как-то можно... А, как, как тут осторожно? Если только проскочить по-быстрому. Тихо, тихо. У нее, видите, определенная область есть, куда она дамажит. Так, все, я пока, думаю, обойду. Мне, наверное, это не обязательно, ее уничтожать. Так... Задача выполнена, дойдите до конца. До какого еще конца? Так, что там написано? Ледяное копье. Я так понимаю, здесь какие-то есть штуки, которые тоже можно подсобрать, да? Но только как их собрать? Ага, вот так вот запрыгиваем. А что это за... Это что за лазерное копье такое? И что с ним можно сделать вообще, не понимаю. Наверное, как-то можно активировать, да, ее? Его? Но я пока, ребят, не знаю, как это сделать. А можно, интересно, забрать. А, нет, нельзя забрать Так, ладненько, давайте идем дальше Так, так, так, в кислоту нам ни в коем случае прыгать нельзя Тут у нас, видимо, везде кислота вместо воды Поэтому, ребятки, внимательно надо быть и осторожно Так, что у нас там в инвентаре? У нас освободился еще один слот а, Мы это, от кубика избавились, да? Ну, я так понимаю... А, ну, у нас, в принципе, этой руды достаточно. А, я думаю, что мне пока острой необходимости нет. Продвигаемся. Это что у нас за споры на стене? Вот эти, кстати, споры, да, их можно собирать. Это луковица, большая лечащая луковица. Они используются для лечения. Но как менять? Ага, вот есть лечебная луковица, обычная. А есть большие лечебные луковицы. Давайте-ка глянем в инвентаре на них. Вот она, да? Как же их поменять там? Вот у меня обычная, а вот... А скальная луковица, полупрозрачная белая луковица, сорванная с растения на утюжке. Если ее объединить с похожими луковицами, найденными на, на корнях деревьев, то получится еще более сильные целебные свойство. Вы понимаете, да, в чем суть? А как, кстати, соединить? Вот это я не знаю. Как-то, как-то, наверное, так бросить, удалить, а вот соединить? Просто сюда что переведем? Нет, Перево, переведя на, на другую луковицу, ничего не происходит. А как соединить-то? Как же происходит процесс соединения и крафта? Разработка, наверное, здесь, да? То есть давайте-ка глянем. Надо, ребятки, разбираться. О, вот. Вот мы и разобрались. То есть заходим просто в крафт, в раздел разработки. Также коротко можно нажать просто на буковку С, кто на клавиатуре играет. И создать. Да, мы можем две луковички таких создать. Которые лечат гораздо эффективнее и Я так понимаю, так, экипируем давайте-ка, да Можно, ребятки, экипировку менять зажа с зажатием длительным на буковку F Мы можем выбрать между одним типом и другим типом Ну давайте я выберу большую все-таки, да Думаю, сейчас а, у нас все стало посложнее <с -2> Конечно же я а, лещу себе, ни хрена у нас посложнее не стало Пока что все тихо и спокойно ходим, не напрягаясь, а собираем всякие луковки и не страдаем от этого особо. Так, дальше идем, ребятки, исследуем этот новый невероятный мир. У нас, ребята, в эфире игрушечка под названием Эден Разинг. Кому интересно, ссылочка будет в описании. Ну и, конечно, ребят, жду ваших комментариев, жду ваших лайкосиков. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. Ну а мы дальше движемся, значит, подходим к телепортической телепортационной вышке. Повернитесь лицом к цели и нажмите Е. Ну я уже, в принципе, это делал. Я знаю, как активируются подобные устройства, да. Так вот, мы ее активировали, заходим. И нам сейчас, я так понимаю, предлагают... Предлагают что-то сделать. Нацелен на телепортацию. Но, кстати говоря, телепортация в то место, где я, по-моему, не был, да, еще до этого. И я не понимаю, почему только она активна, эта, эта точка. Вот это для меня, ребята, большой вопрос. Вот так. Ну, мы все равно переместимся, потому что нам нужно покинуть скалы. У нас есть определенные задачи, которые мы и придерживаемся. Ух ты! А, это я обратно. Это я обратно переместился, ничего страшного. Так. Ну что ж, идем. Пока что я страха не, не чувствую, потому что чувствую себя уверенно. Логичное объяснение до да, данной ситуации. Пока мы не видим никого, какие то. А, у нас, кстати, ребят, сменился ландшафт. И что здесь за сцена-то такая? А, смотрите, какая заставочка нам показывает местность. Охрененно крутая. И вот он, ребятки, тот самый Тигель, да? Это вокруг которого необходимо будет наладить защиту. Да, впереди горит Тигель. Это будет вашим убежищем в долине. Ас асцендентов, ребятки. Вот это мне уже интересно. Так, синий электро, Какие-то, ребят, новые. Смотрите, у нас мобы появились, да? Давайте-ка попробуем с ним сейчас повоюем, да? Так, а это что такое? Надо вот эти штуки, кстати, собирать. Это, по-моему, просто-напросто информация, да? Долина предков. Добро пожаловать в Долину Аксендантов, столицу Эдема. Сущность течет через Большой Тигель в центре, но вы можете быть, но вы можете быть удивлены, обнаружив, что искусство и культура... Какое слово и культура, процветающая в этом отдаленном уголке империи. За подробности обращайтесь к своему местному администратору. Так, ладненько, понятно. Так, вот такая у нас, значит, карта новая открылась. Давайте-ка мы ее исследуем. Вступление разблокировано. Отлично. Так, туда мы прыгать не будем. Я вот не знаю, с прыжков здесь интересно разбиваемся, мы нет. Так, а вот этот синий какой-то электрический хрен, надо бы с ним, мне кажется, поаккуратнее быть, да? Он, он, он интересно враждебный или нет? Вроде нет, но мы сейчас, наверное, попробуем на нем потренируем свои навыки. Все что ли? Все, я думал, дольше будет. Так. Разблокирована запись, значит, у нас. А синий электро... Электро. Кто-то там. Какого-то нового моба мы, значит, уничтожили. Так, а это кто там стоит такой? А, то ли... Тулианский охотник, друзья, это наш новый противник, я так понимаю И нужно быть сейчас с ним максимально осторожным Давайте я сейчас подхиляюсь немножечко Хотя, ребятки, вот эти луковицы я, наверное, ставлю Мы сейчас прям-таки скрафтим еще одну большую лечащую луковицу Вот так вот и экипируемся Все замечательно ну, Давайте попробуем Что нам этот охотник, не страшно? По пути, конечно же, собираем все возможные грибы Сколько у меня, кстати, в инвентаре их? Но, ну, я думаю, достаточное количество, поэтому мы не будем сейчас на них налегать. У нас и так много всяких новых ингредиентов добавляется, для которых желательно оставить место в инвентаре. Так, тут был, значит, охотник, и он сразу же, при нас, куда-то скрылся. Это какой-то подвох, друзья. Он то ли нас выслеживает сейчас из укрытия, то ли хреново знает, какие у него мысли в голове. Так, ну что ж, мы дальше движемся. Так, мне предлагают что-то подобрать. Я не хочу это подбирать, потому что у меня весь инвентарь забит уже всякой э, хреновиной. Сейчас, ребятки, залагала чуть-чуть. Да, ребят, я не буду ничего подбирать, потому что у меня инвентарь забит всякой хреновиной уже. Я оставлю местечко, пока не доберусь до тигля. А на тигле я знаю, что можно будет разгрузиться. Так, ну что ж, вот мы спускаемся в эту долину. Опять у нас синий какой-то электрический хрен. Я так понимаю, они даже не атакуют нисколечки, да? То есть они, они миролюбивые такие. Меру любые животные. Но атаковать мы их точно можем. С одного удара практически вылетает он. Так как имеет немного здоровья. Так, понимаю. так это что-то новое или что это? Руда с окаменелостями. Нажмите Е, чтобы открыть. Руда с окаменелостями. Но у меня такого уже добра навалом. и Я сейчас просто-напросто захламил, захламил свой инвентарь. Так, выбрасываем ее. Пускай она здесь лежит, никуда не убежит. Так, так, так. Продвигаемся, наша задача достигнуть тигля, и чем скорее мы это сделаем, тем лучше же для нас Так, мы же здесь умеем бегать? Да, ребят, мы здесь умеем бегать, что-то я не пользуюсь нисколечки Так, сейчас быстренько достигнем мы нашей местности Так, это что такое? Тигель-убежище. 200 локтей Вперед, новое выступление, пожалуйста, жить с администратором Что-то я не пойму, эти намеки странные что-то я не пойму, что за намеки такие С каким еще администратором надо связаться Так, вот тут у нас такие твари, которых мы уже видели И тут их несколько штук аж летают Давайте сменим оружие На массовое Тут их три штуки аж, да И попробуем продамажим их как следует Так, все, сейчас они будут атаковать Так, тихонечко Тихо-тихо Остался один боец можно сменить оружие на более точечное и завалить его. Да, ребятки, надо здесь немножечко импровизировать. Так, почки, а щиты, новичок. Это мне достижение какое-то дали или что это было? Так, инвентаре место у нас есть. А, вот это, ребят, маленькие луковицы, их надо тоже собирать. В итоге у нас уже инвентарь просто переполнен всяким разным барахлом. Так, этого сверчка мы уничтожаем. Забираем то, что от него остается. Я думаю, это пригодится. Все добро. Так, а это что такое у нас? Э, липкая смола. На, у нас еще она влезает, да, в наш инвентарь. У нас еще есть для нее место. Вот в этих вот штуках, по-моему, одна и та же порода, да, которой у меня уже два стака. Назовем это так. Да? Кто, ребятки, играет в игры гринделки, тот знает, что это такое. Так, ну что ж. А, это у нас, значит, еще одни мобы. Ну, давайте все-таки сходим. Черт, он нас, по-моему, заметил, да? Ох ты, это ж по-моему, что-то новенькое. У, нас, у меня не было таких врагов, которые вот так вот плюются. Давайте-ка его быстро. Ох ты, тут их несколько даже, да? Ничего себе. И они, кстати, плюются достаточно далеко и точно. Так, ну давайте. Наша задача сейчас достигнуть точки. Я потом а, поизучаю здесь, поразбираюсь. Так, это мы забираем. Это ядро мы тоже забираем. Да, сейчас я достигну этой точки. И посмотрю, да что ж вы увязались-то за мной, а? отстаньте от меня, отстаньте, я к вам еще успею вернусь, мне сейчас надо сбросить инвентарь, чтобы собирать еще что-нибудь. Так, ну что ж, почти что мы достигли Тигля, достигли Тигля, да, и я так понимаю, у нас тут будет опять очередной уровень оборонительной миссии, в которую нам сейчас предстоит сыграть. Так, давайте посмотрим, что здесь пишут нам. Такую информацию. Долина Тиглей приблизительно 3098 АУ. Хотя в Эдеме есть 5 основных мест для добычи эссенции. Тигель, установленный в Долине Асцен... Асцендентов, является одним из самых больших и продуктивных а, в мультивселенной. Пока сущность в эм... эмпирию. Эмпирию. то в Эмпирию. Какие-то странные переводы на самом деле. Повелитель будет по продолжать а, сиять своими благословлениями в нашей колонии. В сжатый такой перевод, сжатый текст. <laughs> так, не по... Не, Нет, я не перестаю удивляться. Так, вступление, значит, разблокировано. Активили, активируют тигель долина, мне предлагают. Сейчас давайте мы это и сделаем. Так, наем, значит, взаимодействуем. Этот, это деактивирует э, скала хранителя тигли. Что? Скала хранителя тигли. Так. То есть мы деактивируем этот тигель и активируем следующий. То есть можно активировать только один тигель, да, при подходе к нему. Так, ну давайте активируем. Сделаем это, друзья. Вот так вот такой у нас купол образовался. Да, то есть и сейчас, скорее всего, мне опять дадут задание по обороне данного, данной территории. Прям вангую, что так оно и будет. Новое дерево технологий. Вы разблокировали дерево технологии восхождения. Новая технология разблокирована. Вы открыли новую технологию электростатика. Ну что ж, хорошо, давайте посмотрим. Так, а завершите первую осаду долины. Так, ну, я так понимаю, чтобы не завершить, мне нужно сначала ее начать, правильно я понимаю? Вот, а для того, чтобы начать, так, давайте поразбираемся. Где у них тут техническая станция? А, что там на буковку Е? А, это у нас поражаются стороны, с каких на, к нам будут а, на нас наступать разные враги. Так, техническая станция. А, нет, у нас инвентарь, по-моему, в другом месте находится. Он, по-моему, находится вот здесь вот, да? Так, взаимодействовать, играть с осадой, улучшения. Но я помню, что где-то есть модуль, который позволяет а, хранить здесь предметы. Это у нас телепорт. Это я все помню, да. Это тут у нас ничего интересного. Где же у нас... Место, так, а, точно Нажав, да, точно, вот И все, ребятки, видите, это с прошлого, кстати, у нас тигля Остались все компоненты, которые мы находили там Очень удобно и очень прикольно сделано Так как не надо переносить с собой постоянно ингредиенты, которые нам не нужны Так, ядро предков мы оставляем Так, как быстренько это их переместить? А как их быстро переместить? Надо перетягивать обязательно или что? Так, давайте посмотрим а, Так, так, так, перечислить Это у нас что? Перечислить что? Перечислить Левый Shift плюс... Что-то не пойму. А, вот, мы перечислили, то есть перевели с Shift, что ли, надо обязательно зажимать. Вот сейчас да... С... Кстати, да, ребят, да, смотрите, мы можем таскать гораздо в меньших количествах, да, то есть у нас 10, видите, стак. А в этом на нашей, так сказать, базе у нас хранятся вот эти все предметы, однотипные в большем количестве. Это очень удобно, кстати говоря. Так, что это у нас? Автотурели, кстати, да, турели я забрал. А, вот это у нас руда, мы ее тоже оставляем. 16,26. А что мы еще взяли, это наскальная луковица малая и есть у нас также еще лечебная луковица, так, можно, кстати, из них, из нее еще сделать нам, да-да-да, одну большую луковицу и экипировать, так, давайте еще посмотрим, что же можно здесь оставить, какие компоненты, так-так-так, а, сейчас, сейчас, сейчас, ребятушки, все поднастроим. Чешуя Гаргоны, она у нас в единственном числе, я думаю, он, они не так часто будут нам попадаться. Луковицы по приоритету, они попадаются часто, да, то есть мы их оставим здесь. Вот эти мины, возможно, пригодятся для убийства кого-нибудь. Так, что у нас еще? Вот это у нас что такое? А, вот это чешуя, чешуя горгоны... Хрен бы с ней, пусть она лежит здесь Ну, кстати, я, ребят, сейчас добавил, у нас здесь прибавилась одна клеточка почему-то Видимо, у нас плюсуются слоты под сохранение с той базы и с этой Ну, я так полагаю, но точно не уверен Так, ладно, я думаю, что пока нам мест достаточно Это что за хрень? Капельки маны у нас, кстати, стакаются в больших количествах Ладно, я пока оставлю так, потому что знаю, что из многого можно крафтить и нас это, нам это в пути пана, пригодится Так, завершите первую осаду долину Давайте попробуем, думаю у меня это получится Если можно, я наверное сейчас все-таки апну то, что у меня уже есть Давайте-ка апнем вот эти поисковые грибковые байденты Да-да-да, то есть я вот хотел до третьего уровня апнуть У меня в принципе есть для этого ресурсы Когти медузоида есть И давайте-ка так, это все. И твердый грибок, ребятки. Нам нужен твердый грибок. Недостающие компоненты. Так, давайте глянем тогда вот сюда глефа. как Что у нас здесь недостающего? Тоже есть недостающие компоненты. И причем очень-очень много. А вот молоток нам для чего нужен? Кстати, у него сила атаки очень хорошая. А чем же он выделяется? Это максимальная выносливость минус 25%. А выносливость и регенерация минус 50%. Критический... Но он, кстати, очень сильный в атаке. Ладно, пока я это оставлю, но я думаю, в процессе мы его попробуем обязательно. Так, что у нас на технической станции можно изучать? Так, у нас, я понимаю, что-то новое. Это хранитель. Есть это у нас такие первые шаги к эволюции племени на скалах хранителя. И дальше у нас есть основные технологии предков колонистов, заблокированные в архивах Центрального Тигля. Один из 35. пяти я так понимаю, наверное, нам чего-то не хватает, а может быть даже и хватает Расширенный трансформатор и энергетические клетки есть, да, доступные у нас Я думаю, что надо купить а, а зачем? Я понимаю, вот эти штуки я покупаю, чтобы устанавливать А это тоже, наверное, надо будет устанавливать или что? Так, собранные материалы хранятся в буфере а, массива Ну, я так понимаю, хранилище, наверное, да, какое-то или что это? собранный материал, хранятся в буфере массива на трансформаторе и хранителе, увеличив объем памяти буфера, можно эффективно переносить больше предметов, о, ну давайте-ка все-таки я сделаю, тогда у меня есть этих самых нанобиочипов 460, давайте купим вот эти трансформаторы, новая технология разблокирована, так отличненько. и вот это тоже, наверное, я открою, так энергетические клетки, дополнительные ячейки, увеличит доступную мощность хранителя за пределами лагеря, позволяя размещать более все более сильные защитные силы Так, ага, то есть снимает блокировку Пока, ребятки, в некоторых случаях мало чего понятно Но давайте все-таки купим, да И разблокируем Я думаю, нам это очень даже пригодится У нас осталось 100 нанобиочипов Так, что здесь еще можно делать? Так, уровень первый М -м -м, Я думаю, что это в процессе у нас все развиваться будет Да, то есть мы 5 из 5 а, а, Это у нас хранитель развили Восхождение, ребят Тут у нас тоже много всего я мог быть, кстати, неправ, когда все это дело изучал. А купленные технологии уже нельзя никуда убрать. Как видите, они у нас уже фиксируются. Да, кстати, вот тут в восхождении тоже очень много всего. Электростатика, ребятки. Электростатика ⁇ это у нас знание о том, как воспользоваться преимуществами положительного и отрицательного электрического заряда в целях защиты. Так, снимать блокировку, электротурель, отслеживать чертеж. Заработано. И тут мы можем изучить, да, то есть кинетическое усиление, но я это пока исследовать не буду, потому что, как видите, у меня нано-биочипов не хватает, друзья. Надо их копить. А как их копить, я вам сейчас покажу. Так, завершите первую осадную волну. Мне бы сейчас немножечко усилиться и поискать какие-нибудь грибочки. Так, это место увеличения урона. увеличится урон, носимой турелями и ловушками. О, вот это круто. Я, кстати, помню, что здесь можно строить... Можно здесь ставить турели, все эти самые, да, которые у нас есть. Вот, тут у нас что-то появилось, смотрите. Так, автотурель, баллиста и электротурель появилась, да, у нас, друзья. Вот, и эти вот эти синенькие штуки, они нам и предназначались для создания электротурели. Давайте поставим их несколько штук. В количестве трех сделаем, да, у нас как раз три таких синих а, аппарата. А, точнее, синенькие такие электрические штуки. И давайте-ка экипируем, да. А, ну, раз у нас здесь пишут, что увеличение урона будет больше эффективно против а, вон мы видим, да, у нас эффективно против кого, а он, у нас как раз таки будут нападать такие а, тараканы на нас, так, сюда значит ставим электрическую турель, на, где увеличение урона идет, да, здесь у нас по этой части, по-моему, таких тараканов я не вижу, если честно, ох ты так, а с какой стороны, кстати, они у нас пойдут, а, давайте-ка ознакомимся по более детали так, еще с какой стороны, вот с этой стороны, кстати, да, у нас пойдут монстры. А, да, ну, возможно, с этой стороны и будет таракан у нас, да? Так, так, так. А где здесь место установки турели? А, более эффективное и более, так сказать, с большим дамагом. Да, вот тут за пределами можно устанавливать такие штучки. Так, давайте обследуем как следует все это дело и посмотрим, куда же можно ваткнуть. Так, за пределами я... барьер, я так понимаю, нельзя. А, нет, можно. Хм, странно. Так, ну что ж, давайте куда-нибудь поставим поближе, я не знаю. В какие-нибудь, вот в эти кустики, что ли, сюда, что ли, я не знаю, да, давайте вот сюда поставим Еще одну турель, да, так, я надеюсь, мимо нее враги не пройдут, что-то у нее радиус какой-то небольшой И следующий, как бы, момент, следующая сторона, с которой к нам могут пойти, это раз сторона, и это два То есть всего лишь две стороны, с которых пойдут к нам монстры хм, интересно, я думал, больше будет их Вот эта сторона, мне кажется, более приоритетная да, и я все-таки давайте размещу еще одну такую штуку вот сюда. Да-да-да, вот тут пусть стоит она. Она же, видите, у нас синеньким подсвечивает. Так она зеленая, а когда мы заходим в место увеличения урона, ага, у нас, значит, она становится синяя. То есть мы все правильно делаем. Давайте ставим. Так, все, три штучки. Все пока у нас, я вижу, что мы больше поставить. Удержит, чтобы построить. А что построить-то? Я же вроде все построил. Или типа можно постро построить другие турели, которые у меня есть. Так, ну что ж, мощь там, кстати, у нас, ребятки, в, ни в нижнем левом углу есть мощь. Это, я не знаю, мощь чего. Мощь нашей обороны или чего? Так, ну что, наверное, попробуем сейчас по это пообороняемся. Давайте, давайте. Три, значит, энергетических я поставил. А, но все-таки, я думаю, этого будет недостаточно, да? Так, я по карте вижу, значит, у нас две основные, два основных направления. Сейчас, сейчас, сейчас, ребятки, я пробегу и посмотрю, откуда еще к нам набегают монстры. Вот отсюда, кстати, они набегают. Так, направление, значит, вот такое. И сюда, возможно, можно еще поставить какую-то турель. Давайте посмотрим, какую. Так, баллиста. М -м, можно же ее отсюда взять? Или нельзя? Не пойму. Так, и баллиста, и еще есть автотурель. Так, автотурели, это у нас, значит, скорострельные. А баллиста тоже против одиночной цели. Как поставить-то ее? Так, давайте глянем. А, вот у нас баллиста, создание это нам не нужно, создание нам нужно ее поставить Как же ее поставить-то? Наверное надо как-то отсюда нажать, извин, из инвентаря а, Так, перечислить, взять а Взять это у нас, ну да, я пробую взять, но что-то не получается Левый, левый Ctrl взять, но это переместить Это переместить в инвентарь, да? Так, как же взять-то ее? Где у нас а, быстрые а, сл, слоты-то? Так, или все-таки сейчас, сейчас, сейчас, ребятки, сейчас, сейчас разберемся. Сейчас мы все сделаем. Блин, а как же я там тогда поставил? Черт. Сейчас, ребятки, разберемся и поставим обязательно все необходимое. Так, скрэч нуждается в помощи. Это у нас команды под поддержки. Так, так, так. Да, ребятки, на J у нас инвентарь, да, как, чем мы экипированы. Есть вот такие вот пустые слоты. Я, правда, не знаю, для чего они нужны. Максимальное здоровье – 1000, максимум маны – 1000, максимальная выносливость, сопротивление есть у нас и так далее. Так, ну давайте-ка посмотрим сейчас, что нам можно еще здесь установить. Я вот пробую сейчас устанавливать, значит, свои турельки. И как бы мне сейчас взять автоматически. Вот эти-то я установил, да? Создание мне пишут. А как, это, как ее взять и установить-то? Ну-ка, давайте-ка посмотрим в инвентарь. Так, вот эту берем. Так, депозит, депозит, бросить. Что за депозит один? Депозит всего. Ага, это я отправляю обратно. Это я понял. А как ее поставить-то, а? Депозит ресурсов. Это мы просто все переместим. Бросить, удалить. Но ну, если я брошу, это тоже ничего не решит. Так, ну ладно. Я думаю, что следует начинать уже, да. То есть, на X у нас начало... Все, начинаем Начинаем, ребят, отражать волну Сейчас пойдут враги Смотрим внимательно, кто откуда к нам пойдет У нас два направления И мы сейчас ждем Два, один, атака началась Так, и мы сразу видим, что к нам пошли враги отсюда Вот они отсюда идут По этому направлению Ага, мы их сейчас догонять будем Так, куда, куда, куда О, тут эти тоже, эти, которые плюются Тут их, ребятки, очень много На самом деле я даже боюсь подходить, если честно. Они меня сейчас не видят. Да-да-да. Давайте-ка все-таки мы а, с поддержкой нашей турели будем пробовать. Но ну, можно, кстати, их отсюда тоже уже бить. Так, аккуратнее. Пойдемте, пойдемте. У нас здесь есть турелька. Да-да-да-да-да. То есть надо более-менее аккуратнее делать это все. А то мы можем слиться, потому что их достаточно много здесь. Так, ну что ж, турелька наша противопоставит им. Так, пошла жара. Ну, как мы видим, она вроде даже их вырубает, да, на время. Так, отбиваем, ребятки, атаку. Отбиваем, уворачиваемся. Так, так, так. Ага, вот эти вот сзади, которые пуляют мелкие, да? Как видите, они прям в турель пуляют. И они, кстати, очень сильно ее дамажат. Надо бы их сразу же сейчас проучить, вот этих тараканов. Смотри, что творят, а. Вот тараканы. Ой, еще подошла подкрепление, подошло, ребятки. Что-то мне кажется как-то жестковато, да? Что-то у нас первый раз было, было гораздо проще. Черт возьми, вы смотрите сколько их. Это я видимо не рассчитал силы. Так, у меня есть уникальная атака, но я могу ей не воспользоваться просто-напросто. Так, вот еще подошли. Так, специальный на КУ. Максимальный урон. Урон уходим от атаки, потому что мы можем не выдержать такого натиска. Уходим, уходим. Блин, что-то я не вовремя нажимаю. Не вовремя, надо вовремя все делать. Так, вроде бы справились. Давайте-ка мы восстановим сейчас быстренько. Ага, вот они идут, наши враги. Мочить наши стены, мочить наш замок. Так, вот этих вот гадов надо срочно утилизировать. Ну да, они на самом деле не такие уж и сложные. Но приносит а, много проблем, если с ними ничего не делать. Да, нам бы, ребятки, кстати, усилить атаку, потому что, я смотрю, у нас немножко дамажит. Продамаживают очень жестко. Да, просто так в лицо бить тоже не очень эффективный ход. Нужно заходить сзади. Так, успех. Мне пишут, что успех. Я так понимаю, я отбил... Я отбил эту волну, значит, но с таким-то определенным трудом, да, то есть можно было бы и лучше это сделать, но, как видите, еле-еле справился, да. То есть врагов у нас было вот столько, как мы видим, да, я думал, пойдут гораздо более крутые типы, но у нас пока что была такая лайтовая волна, мы ее отбили. Поздравляем, вы начали восстанавливать тигель долины. Отлично! Тем не менее, дем начинает осознавать угрозу, которую вы представляете, и скоро вашей собственной силы будет недостаточно. На что это вы мне намекаете? По всей пустыне разбросаны тигельные модули, остатки колониального века. Найдите их и используйте для улучшения своего тигля. Так, понятненько. Ну что ж, задача выполнена, но не так хорошо, как хотелось бы, да? Значит, у нас разблокирована запись. А паучках, я так понимаю, этих мелких. Вот. Да, у нас, кстати, ребят было два направления, но почему-то отбивались мы с одного. Ну, возможно, потому что находились на стечении двух волн, которые... Ну, да, я так я правильно понял. То есть, как раз-таки по этому пути обе волны к нам и шли оттуда и, и еще с какой-то стороны. Так, значит, задание. Активировать а, западный, западный телесид. Подать заявку на модуль тигля Улучшить доступ к базе тигля И приобрести улучшение тигля Так, с чего начнем? Мне показывает, что в 300-300 метрах от меня Находится нужная мне точка И давайте туда уже выдвинемся Я здесь на базе сейчас оставлю все-таки вот эти модули Не знаю, они мне пока, думаю, не нужны будут Возьму только самое необходимое Так, вот эту штуку, наверное, я тоже возьму, руду ну, хотя я ее могу по дороге много добыть, поэтому это не критичный момент. Липкая смола, я не знаю, для чего она нужна, думаю, пригодится. И вот так, пожалуй, сделаем. Мне кажется, у меня слотов немножко побольше стало, да? Так, интересно, здесь можно сохраниться? Нет, тут, по-моему, со все сохраняется в автоматическом режиме. Ну что ж, друзья, выдвигаемся. Нам предлагают пойти вот туда... Можно, кстати, нам передвинуться с помощью вот этой телепортационной штуки. Сюда запрыгнуть мы можем. Интересно, смогу ли я вот туда переместиться, куда мне показывают, да, за 300 метров? Нет, я могу только к ближайшей точке переместиться, которая у меня... Ох, наведение на телепортацию. Это у нас э, на этой базе находится, да, все точки. И ничего хорошего в этом я не вижу. Так, давайте, ребят, выдвигаемся дальше. Нам нужно идти как раз-таки вот туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, водичка нехорошая. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то произошло. Вы смотрите, за, за раз прям умер, а. Офигеть, спейс осветить. Освещаемся, значит, да, ребят, мы можем вот так вот просто легко умереть. Ну и респавнимся мы, конечно же, в определенных местах. То есть нам нужно выбрать, где мы определим наш респавн. Я, я думаю, на этой точке, да. Да, то есть давайте зареспаунимся на той же самой точке, откуда мы сейчас только что ушли. Достигнув критического урона, вы можете потенциально оживить члена вашего племени. Альтернативно вы можете выбрать респаун на тигле или телесайт. А при возрождении вы потеряете все свои предметы, не оборудованные, не оборудованные в черном ящике, которые вы можете получить позже. Так, то есть мне сейчас желательно вернуть мои предметы, но я не знаю смогу ли я туда попасть, ведь я умер-то в, в луже просто-напросто, да, ребят, все мои предметы исчезли, и как я из этой лужи достану свои предметы, я не понимаю, это просто ребятки, был глобальный фейл, но они вроде где-то показываться, на берегу лежат, но сейчас я подойду и посмотрю все-таки, да нехорошая была ходовочка на самом деле, так что надо ребятки тоже быть аккуратны, я думал в этой водичке не, в ней на самом деле можно плавать, да но здесь, видимо, оказалось слишком глубоко. Так, где они лежат? Ох, они, ребят, на, на берегу. Все ресурсы на берегу. И нам достаточно просто подойти и взять. Ну, ребят, на самом деле, у меня стало больше слотов. Для переноса на 2 увеличился мой инвентарь. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с улучшениями, которые мы недавно произвели. Так, ну что ж, этих чувачков мы трогать, наверное, не будем. Пойдем сразу подальше. Они меня, по-моему, сами уже хотят потрогать. Я не буду на них обращать внимание, если они меня сами, конечно, не догонят. Но они меня пытаются, смотрю, догнать. Они очень проворные в этом плане. Что-то они увязались за мной. Так, бутон медузы. Так, тут много, кстати, таких медузоидов летает. Но нам предлагают идти дальше. Там нам нужно активировать западный телесид. Ну, а по пути предлагаю пособирать всякие предметы, всякие необходимые ресурсы, типа вот таких вот лечебных луковиц. Они нам будут нужны. Ну и пластинки эти тоже, конечно же, собираем. Они тоже являются интересным и важным ресурсом в создании экипировки и оружия Да, вот это тоже луковичка, лу луковичка ее собираем Да, и будем потом из этого делать более мощные, более мощное что-то, да Так, а также надо по, по, по, по возможности, что это такое, путь по скале а через обжигающее побережье 800 локтей Так, что это было? Это опять эти тараканы, а? Ничего себе Опять ракашки эти, а? Они меня так бесят этими своими плевками. Надо их срочно утилизировать куда-нибудь. Да куда ты побежал? Стой! Стой, гад. Ползучий. Да блин, а опять попал, похоже. Нет? Нет, не попал. Что ты стреляешь туда? Я, меня там давно уже нет. Да. Можно здесь... Тихо-тихо. Попали меня, попали. Как-то здесь с горочки гораздо хуже по ним попадать. Гораздо неудобнее. Так, это, после них, кстати, остаются всякие интересные штуки. Так, мы этого обходим с линии атаки. И попробуем сейчас его сильными ударами вырубить. Так вот, да? Так, вот того можно, кстати, завалить. нам. Мы знаем, что с него можем получить. А, для, для, так сказать, обороны базы необходимые ингредиенты. Так, так, так, идем дальше. Так, берем все пластинки Сколько, кстати, у нас в инвентаре? Ох ты, как много накопили Так, давайте посмотрим, что мы можем сейчас улучшить а, Грибковые м -м, глефы Так, у меня сейчас вот эта пушка, да, стоит м -м -м, Да, давайте ее улучшим а, Кокоть медузоида а, У меня их, кстати, сколько? У меня их показывает, что 0 Совсем, да? 14-15, да? Нужно грибов набрать Вот эти, кстати, ребят грибы, они нужны, да? И мы можем сейчас сразу же сделать прогресс На улучшение Этой вот грибковой глефы а, да, вот мы набрали, давайте сразу же, значит, оплатили, то есть заказали, и у нас остался один грибок. А что нужно еще собрать? Нам необходимо собрать для этого когти медузоида, да, когти с кончику щупальта медуза. Медузы это самые распространенные хищники Эдема, их крючкообразные щупальца без труда поражают незащищенные цели. Но что-то я вроде как-то валю каких-то медузоидов, но с них, по-моему, а, нет, вот же, вот все, правильно, вот они медузы, а вот их когти. Так, орган, это у нас были такие, знаете, паучки, а медузоиды это сами, я же тоже их здесь где завалил. Черт возьми, похоже у них исчез, исчез, по-моему, весь лут от них. Ну ладно, сейчас будем искать еще. Надо бы нам еще таких медузоидов, чтобы улучшить наше оружие. Но мы идем пока к намеченной цели, 76 метров у нас. Так, так, так, луковицы тоже собираем, э, смола, думаю, нам пригодится. А также, думаю, так, синий электрический. Так, это что у нас, медузоид, да? Это у нас «Медуза». Какая «Дикая» написано. Ух ты! И как с ней воевать? Ты что, вообще успокаиваться будешь, нет? Тихо-тихо-тихо. Мне кажется, она по площади отачит. Она просто жестко дамажит по площади. Видите, мы получаем от нее урон. Дикая «Медуза», блин. Мне кажется, это оружие для... не очень-то эффективно -то против нее. Надо бы выбрать какое-то другое. Надо выбрать против конкретной цели. Вот это оружие нам больше подойдет против конкретной цели. Все, завалили. Так, что из нее выпадает? А, кокоть медуза разблокирована. То есть мы открыли новый вид. Так, вот эти штуки надо подбирать. Так, это у нас руда с окаменелостями. Она нам тоже пригодится. Все, забираем. Так, так, так. Что еще? Так, еще нам что нужно для, для разработки нашего оружия. Так. Кохот медузоида, да, он у нас есть Но нам нужно 4 штуки Недостающие материалы, пишет мне Также мы можем, ребятки, усовершенствовать и броню нашу Да, где она у нас находится Где же у нас броня Так, это у нас Это у нас, значит, вот у нас экипировка Вот у нас кераса Давайте глянем на нее Ну я же тоже можно грибковую керасу улучшать, насколько я знаю, да? Так так, так, так, пустой. металлическая кираса. Для того, чтобы сделать металлическую керасу. А, так она у нас что, есть что ли уже? Фига, я не знал. Грибковый, а я все в грибковый хожу. Она же гораздо неэффективнее. Во, вот так-то уже лучше. Так я буду немножко по бронированию. А то я ее сделал, видимо, но не отдел. Так, кто там у нас летает? Этот энергетический синий хрен. Он вообще безобидный. Его стоит только подойти, один раз тыкнуть и все, и он труп. Так, собираем. Что-то мы как-то отдалились от нашей цели, от основной. ой ой ой ой ой ой ой это бомбы, да, здесь? Ничего себе. Так, это, ребятки, у нас тут бомбы. Я вовремя, похоже, отдел кирасы, что они, кстати, жестко очень дамажат. Ох ты, как нехорошо-то получилось. А вот это меня оглушило. Да, ребят, надо быть осторожным. Тут у нас еще и бомбы встречаются на пути. Вот такая вот, ребятки, у нас игрушечка Eden Rising. Что ж, я, ребятки, жду ваших комментариев по поводу данной игры. Напишите мне, пожалуйста, нравится ли вам эта игра или же нет. Мне, в принципе, заходит, ничего так нормально. Здесь можно как воевать, так и гриндить. Плюс еще, ребят, здесь можно играть с друзьями. Сетевой режим здесь до 8 игроков тоже есть. Так, ну мы подходим к нашей ключевой точке и активируем телесайт. Активировали и выполнили наш первый пункт нашего задания Подать заявку на модуль тигля Как бы это сделать-то, даже я не знаю Так, мне кажется, нужно подойти к нашему тиглю И тогда мы это все сделаем Но мне следующая точка, смотрю, возникла На карте можно посмотреть, куда нам надо Вот у нас мигает следующая точка Давайте попробуем к ней подойти и посмотреть Так, сейчас, сейчас, сейчас Что у нас в инвентаре? Еще места пока есть, ну отлично Пойдемте-ка посмотрим, что у нас там. Кстати, кстати, когда мы, ребят, бегаем, у нас выносливость тоже уменьшается. Так, кто-то где-то зашумел. Это опять монстры, да, везде? О, пачки, это кто такие? Вы кто такие, ребятки? Охотники. Ой, вы видели, что творится? Вы смотрите, что происходит. Вы откуда вообще здесь оказались? Ни хрена себе, что-то такое резкое прям. До этого я не, не видел таких противников Посмотрите, что делают Они кидают бомбы взрывные И они умеют еще исчезать придачу Вы охренели, что ли? Вы что за читеры такие? Как с вами, как с вами быть, ребятушки? Я даже не знаю Как вот с вами быть Вот такие лихие, бравые ребята И вас тут сразу двое, а? Как вот вас обходить-то, я не понимаю И вы, кстати, видите издалека еще, да? Ну вы, конечно, дерзкие типы Ну давай по одному по одному вы показали, на что вы способны. А теперь давайте покажу, на что я способен. Я же тоже не беспо... Опа! Он по мне попал или нет? Ну давай, догоняй, догоняй, догоняй. Ох ты! Ничего себе! Вот это он дамажит. Надо против него какую-нибудь тактику использовать. Это он ре реально охотник. Я прям не могу подруг... подугадать, как он будет ударять. Там еще один, кстати, за ним идет. Я буду старать выманить одного. Потому что мне... И одного достаточно Вот это что у него было, вот это он взял и исчез Просто наглым образом взял и исчез Так, надо немножко отхилиться Куда ты пошел? Я тебя так долго ждал, а ты пошел Давай повоюем, потанцуем Куда ж ты убежал-то, а? Это кидается он, видите? Причем очень хорошими взрывными бомбами Так, надо похоже тебя немножко устранить Давай потанцуем, чувачок Ой, ой, ой, ой, ой, ой, Я его перетанцевал немножечко, да? Тулянский охотник, запись разблокирована. Так, ремни Тулия. У нас, ребятки, еще один есть, который не кидается бомбочками, а атакует жестко. Это был тип, который а, просто бомбами кидается, а вот этот тип, он будет атаковать жестко. Я так понимаю, да? Да, и у него еще масс массовая атака есть вот такая, да? И он еще плюс нас бьет очень жестко. И он, по-моему, в основном только массовой атакой атакует. Ну что ж, завалили мы этого кабана. Да-да-да, надо было какую-то другую тактику избрать, но у нас немножечко продамажило. Ничего страшного. Как видите, у нас здоровье восстанавливается в пределах одной линии, одной полоски. Так, что это такое? Требуется Ascendant Edition. Впереди обжигающий берег, опасайтесь коррозионной фауны. Так, что-то нам тут, видимо, пока нам сюда, наверное, нельзя... Давайте пройдем все-таки подальше, куда нам можно пока что, да? То есть нам нужно пройти и посмотреть, что у нас здесь написано. Что это за область такая? Так сайт Плаза. Независимо от того, ищите ли вы подарок, чтобы вернуться с ним на родину, или ваше место жительства здесь, в Эдеме, вы найдете то, что вам надо в Плазе. Посмотрите на досуги, не опасаясь нападений, местные фауны. Наша охрана с искусственным интеллектом является одним из лучших в мультивселенной. Ну и перевод, конечно же. Ну и на переводили. Да, ребятки, игра, видимо, еще в достаточно сыром таком виде, поэтому... Вот такие непонятные встречаются иногда трактовочки определенных моментов. Так, ну что ж, у нас очень много луковиц. Давайте-ка сейчас мы быстренько скрафтим себе а, что-нибудь посерьезнее, да. То есть, так, где у нас... Где-где-где-где-где? А, вот здесь вот у нас есть луковицы. Насколько хватит? На три штучки, да, давайте скрафтим три штучки нормальных лечебных луковиц, черт возьми. Надо было экипировать ими себя. но ну, я смотрю, он экипировал себя по умолчанию. Так... Ну что ж, давайте достигнем этой точки и посмотрим, что нас здесь ожидает. Какие-то странные всплески энергии. Что-то открывается, что-то... Вот у нас еще луковицы, да. Тут, ребят, надо быть осторожным. Я вижу там эти самые бомбы на земле. Кстати, да, вот эти бомбы надо было использовать против этих охотников. Вот надо как тактику-то применять. Вот это, ребят, у нас бомбочки. Надо их собирать. Да, и надо, конечно же, ими пользоваться умело против эм, врагов своих. Особенно против охотников. Они на нас двигаются... Постоянно так. Что это за лазерное копье, я не понимаю. Так, я вот не пойму, что это за лазерные копья такие. Здесь вроде ничего нету. Здесь есть только луковица. Интересно, сколько у меня уже их в инвентаре? Не сильно ли я забил? Нет. Пока что нормально. Но вот этих бомб у меня, капсульных мин, да, хренище просто. И можно их легко и просто устанавливать, да. Вот сейчас мы с этой Гаргоной, с этими минами и повоюем. Да? Так, у нас на двоечку, значит, выбираем. Так, а как устанавливать? Так, Гаргона пока спит, ничего не видит. Ничего не подозревает. Сейчас мы ее тут заминируем. Пускай, пускай двигается на нас. Ну давай, давай, давай. Обочки. Подзорвалась, да, немножечко. Отлично. Все по плану. Все как я думал, да. Давай еще. Вот еще одна мина. Как раз специально для тебя. Раз. Упала, да. Ну все. Сейчас мы тебя обработаем быстренько. Так, но, ребятки, этого недостаточно. Нужно быть немножечко осторожным при битве с этим монстром. Потому что дамажит она, мама, не горюй, да? Примерно такая же по уровню сложности, как эти охотники. Черт, реально дамажит. Жестко. Так, так, так. Тут, по-моему, она даже еще жестче, чем было до этого. Блин, мне кажется, надо бы еще мин поставить. Но думаю, ладно, попробуем справиться. Главное. Ой, блин, как она меня так задевает-то, а? Черт, надо срочно подхилиться, пока она лежит. Иначе мне кранты. Так, сейчас надо уворачиваться. У нее последний удар самый топовый. Так, так, так, аккуратнее. Самый последний удар надо избегать. Все, все, все. Должна упасть же, а. Да, блин, опять зацепила. У нее последний удар просто это что-то. С чем-то. Не смог я ее завалить. Уходим, уходим, уходим. Черт, возьми, надо было еще больше бомб наставить. Ну, так, упало, да? Это что было, вы видели, что это было? Вот эта штука, короче, да, вот это лазерное копье, оно ваншотит таких персонажей, если их близко подвести. Так, чешуя Гаргона, отлично. То есть имейте, ребята, в виду, я до этого не знал. Мне можно было и тогда в том проходе также сделать, просто под лазерные вот эти копья вывести Гаргону, и они бы ее просто-напросто сваншотили. Что-то раньше я до этого не допер, ну да ладненько Так, достигли мы еще одной точки Давайте посмотрим, что у нас здесь Так, эти штуки мы подбираем Это что у нас за штуки? Тигель-модули какие-то Ага, подать заявку а, тигель, -тигель модуля, да, собрали мы, значит, тигель-модули Клевые Это что-то, ребятки, новое До этого я с этим не сталкивался так, собрано, да, отлично Задание выполнено, ну да, но согласитесь Был непростым, просто у нас на пути было очень много монстров а, В которых я, можно сказать, хотел уже развернуться и уйти обратно Но не тут-то было Я не из таких игроков, которые сдают заднюю Мы идем всегда до победного, друзья, ладно Сам себя них похвалишь, как об... обгаженный, как говорится, ходишь Ну что ж, идем обратно, друзья мы можем, кстати, дойти до телепорта и быстренько переместиться. Так, что у нас по, по инвентарю? А, инвентарь у нас полностью забит. Предлагаю я полностью его сгрузить там, где надо. И поохотиться на монстров, да, чтобы улучшить свое снаряжение. Так, вон у нас, вон у нас а, телепортационная вышка. Интересно, если мы прыгнем. Нет, не дамажимся. Нет, ребятки, можем прыгать и без определенного урона. Отлично. Так, давайте, ребят, сейчас быстренько телепортируемся туда. Все скинем на базе. И посмотрим уже, как будем дальше мы что делать. Так, ну что ж, давайте-ка быстрым способом перемещения. Раз. И, ну, да хоть туда, хоть сюда, мне кажется, без разницы. И на базу. Так, 115 метров осталось. А если, а если туда будет ближе, нет? Так, 80 метров. Да, отсюда поближе немножечко. Так, ну вот мы и пришли. Мне говорят, нужно вернуться на базу. И, я так понимаю, нужно сейчас апнуть нашу базу Е для взаимодействия. Так, играть осады, улучшения, да, наверное, нам нужны, улучшения, нужно произвести с нашей базы, мощность плюс 5, это да, вот те штуки, которые мы сейчас подобрали, мы можем увеличить мощность нашей базы, да, купить, давайте, ребят, попробуем и улучшим, что у нас куплено, да, одна такая куплена, но мы можем еще купить, ну-ка, мы уже улучшили, нет, нашу базу, так, завершить следующую осаду в долине, то есть я так понял, что мы выполнили опять второстепенные задачи, мы сейчас опять готовы, ребятки, к очередной осаде, но прежде всего я, конечно же, хотел бы прокачаться как следует перед этой осадой, накопить себе на всякого, всякого нужного хлама для а, моего снаряжения, улучшить свою глефу, улучшить броньку, если это возможно. Ну и после этого начнем осаду. Ну и, ребятки, вы уже, наверное, догадались, что осада будет в следующей серии. Ну и, конечно же, ребят, это будет очень сильно зависеть от того, насколько понравится вам данная игрушечка. Если она вам нравится, пишите, ребят, в комментариях. Если не нравится, тоже пишите. Обязательно все читаю. Обязательно на все, на все ваши вопросы и ваши комментарии отвечу, ребятки. Ну играйте только в сам